Всем привет, друзья! Сегодня утром я пошла 4 утра в огород собирать урожай. Начала собирать вишню. Мне надо было вишню срочно собрать, потому что она уже сохнет. И а собрала 8 литров почти. И чуть-чуть сливы там висели, которые. Ну, тарелочка, может, будет. Вот сейчас я их уберу. Детям дам промою. Собрала сегодня что надо. Тебе тоже надо? Да? Сейчас, мама промоет. Короче, решила... Думала, смородину соберу черную. Нет, не смогла, потому что перешла на помидоры. Помидоров очень много висела. Хочу... Прибрала, потому что уже ветки ломаться начинают до такой степени. На, на, косточку убрала, кушай. Ну, что, в итоге собрала опять пять восьмилитровых ведер помидор и вот 5-литровое ведро Пятилитровое красных помидор там еще покраснеют, покрасне, красне, краснеет покрасневают короче положила туда все в ящики у сарайки у сарайки сарайки короче у меня разговор, разговорный этот жанр уже истощается в последнее время. Так что, друзья, как-то так. Сейчас я буду варить компот, а затем засолю огурцы, помидоры, пока дети едят. Ну, столько, конечно, не съедят. Не знаю, может, посоветуйте, что сделать. Я знаю, что томаты в желатине делают там. Может, самый вкусный. Самый вкусный ваш рецепт, именно ваш я сделаю потом. Если, если вы хотите, можете написать мне. Или в соцсетях, можете в Ютубе, на YouTube канале. Для меня интересно будет. Даже новый рецепт для меня интересно. Я помидоры люблю, но у меня вот. Помидоры я, ну как, свежие ем, но мало, дети вот очень любят а солененькие такие, маринованные, я люблю, да, с картошечкой, очень вкусно А больше у меня в семье, конечно, любят огурцы соленые И вот, ну слава тебе Господи, огурцов у нас хватает Так что будем засаливать, засаливать У меня сейчас на улице пошёл, пошли огурцы Так что, друзья, будем работать чуть ли не каждый день на завтра у меня планы Мне чеснок надо чистить Лук надо чистить И ягоды надо собрать Как без ягод, да, зимой И ничего страшного Вот завтра еще день на ягоды Пущу, ну, на смородину Ну, в принципе, что там пущу Я только собрать, а собирать я быстро собираю Я уже семь 7 часов собрала вот это все Семь 7 часов свой урожай собрала Потом покормила хозяйство То есть все Да, еще яблоки Которые валялись, а я их подобрала Я сделаю ассорти компот Вишневый, яблочный такой компот Ну, как-то так, друзья Будем дальше работать Так, я подготовка у меня идет Сейчас банки, огурцы нарежу Подавилась, да, мадам? у у говорит Постучи себе Так, все Всем привет, друзья! Вы не, не угадаете, где я нахожусь. Время 6 утра. Ну, хозяйственно, кормила все. Я собираю ягоды, ягоды, ягоды, потому что у меня смородина уже поспела. Она стала сладковатая. И смотрите, какая она крупная. Вот, как, виноградики, как виноград висит. Я повесила майонезное ведерко на шею и собираю. Так удобнее, намного. Здесь крапива у меня. Крапива я нынче Очень хорошо жалюсь. Не только а каждый год. Меня крапива любит, я крапиву люблю. Так что, друзья, смотрите, мне прям аж приятно обрывать. Рука грязная. Чуть-чуть задел. Ничего страшного, так ведь? Руки можно вымыть. Так. И вот сижу, я кайфую. Песню русское радио включила, да? Всякое разное. Она уже начинает опадать. Но я не люблю, когда она не недозревшая. Лучше она пускай будет чуток перезревшая. Но такая классная, друзья. Такая вкусная. Вы не представляете. Это мои любимые черноглазки. Я их так называю. черноглазки. Они очень крупные. Очень сочные. Очень вкусные. Прям балдеть, Балдеть. Реально вкусно. У меня Мика вчера говорит, мама говорит, почему, говорит, мы просыпаемся, тебя нету никогда. Ты, ты что делаешь в огороде все? Зачем ты ходишь в сарайку, Я говорю, пока вы спите, я могу поработать, могу почистить лук, могу ягодки собрать, которые вчера вот с вишней а вишни принесла им. Помидоры. Помидоры лопанули, блин. За целый день все съели, Представляете? Пускай едят. Наоборот, хорошо, это полезно. Я вам говорю, ешьте. Ешьте, надо есть. Витамины. И это э, компот сварила. С вишневая вишнево -яблочное. Ну, яблок там чуть-чуть было, я их начистила, накрашила. Ну, Сижу, разговариваю с вами. И собираю ягодки. Ну, думаю, как тут как тут камеру не включить, так ведь, друзья? Ага, послушает, моя кукошка пришла. Ну, что ты там делаешь? Куко! Куко! Это еще первый куст я только собираю. А еще у меня их два. Хорошие смородины. Она как раз сейчас подоспела. Видите, как удобно набирать? Сижу в кустах, никто меня не видит, как воришка. Скажут, эй, кто там? Я скажу, это я, Бузелька, хозяйка, хозяйка огорода этого. А, ну ладно, ну погнали тогда дальше. Вот сейчас хочу это собирать. Да, еще вчера а, ну, 8 литров соберу, сегодня хватит. А, через мясорубку сделаю и сварю варенье. Вначале с сахаром все помешаю, пускай постоит. Часик другой впитает это все хорошенечко. И сварю варенье. А потом еще соберу, я морозилку поставлю, морозилки уже нету, доели почти, а там все доели, не почти, там все доели, нет, одна паночка есть вроде, мне кажется, так, думаю, есть. Аж слюнки текут, вы не представляете, как слюнки текут. От такой вкусноты. Вот. И вчера вечером компот доварили, с детьми пошли мы в огород, полили все. Затем пришли домой, а я же в обед поспала. Полтора часика. Мне голове-то легче стало. И до 10 часов я весь лук прочистила. Прочистила весь лук. И вот сегодня надо будет опять собирать. Теперь семейный начну чистить. Лук бочонком прочистила. А потом уже севок. А может севок соберу. Сразу плиту я его. И семена семена отдельно сделала а затем а, которая вот раненая такая ну страшненький да лук я его сразу найду перекладываю ну сразу три отсели его три раза ой у меня устало устало сидеть как-то неудобно да я сейчас камеру отключу друзья это а мне неудобно собирать даже ну все друзья собирала я смородину нашу краснющая я наверное буду ее размножать еще побольше сделаю потому что она мне очень нравится люблю я ее как дед мороз день через день таскаю лук чистить сейчас взяла семейный теперь почемком прочистила и начищу его в течение дня затем доношу э, остатки моего лука и все лук у меня будет хорошо сохнуть. Насыхать. Ну, в принципе, так вот. За плечо мешок. И как девушка Мороз несет на себе. Котятка ему вела молоко. Один-два котенка, короче, куда-то смылись. Не знаю, где. Вот так вот, друзья. Сейчас теперь домой собираюсь. По скрипту я, короче, Сейчас потише ами... Вспомнила Аминка, мне сказала, мама говорит, картошку пожарь. Я вот сейчас собрала картошку. Начала собирать календулу. Цветочки календулы, да? Фу, блин, идите отсюда. Да. Ну и нафиг вас. И меня это пчела сапнула. Короче, получила я свой допинг. То есть витамин прям подбородок сюда. Офигеть. Как сапнуло больно, аж зажало все, все, аж это... Меня давно вот так не кусали. Ой, ой. Господи, все как гады слетается. Идите нафиг, идите, все, я ухожу, ухожу, ухожу. Как будто они меня гонят отсюда. Иди, говорит, уже иди отсюда. Хватит здесь торчать тебе. Все, друзья, пошла я домой. Вон. Картошку набрала. Сейчас повешу на спинку и погнала я. Уйдите. Смотрите, что с ума посходили. Белка за мной, гуси за мной, куры за мной. Пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда, ради бога. Уйдите, а. Я же домой пошла. Я же не буду больше с вами здесь. Уйдите, говорю, паразиты. Ты, белка, вся курица почувствовала, видимо. Ну-ка иди давай. Смотри, что творят так. Сумасшедшие. Сумасшедшие. Ну-ка остались и все, все здесь. Уйдите, пожалуйста, обратно. А? Удите, уйдите, пожалуйста, обратно, уйдите, пожалуйста, обратно. Уйдите отсюда, уйдите от меня. Масса шли, что ли, все?